Университету необходимо использовать оборудование, навыки, сформированные в КФУ в процессе реализации гранта для дальнейшего развития. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.